Всем привет! Меня зовут Дарья, мне 24 года. Этот видеоотзыв я записываю с прекрасного города Пермь. Я прошла базовый курс. Первый модуль «Консультирующий астролог». И, конечно же, первое, что мне бы хотелось сказать, это слова благодарности за такую прекрасную отдачу от Лидии, за прекрасный формат обучения, когда ты проходишь уроки в любое удобное для себя время, в своем темпе. А Время сейчас — это очень ценный ресурс. Астрологии я начала увлекаться задолго до того, как прошла обучение. И спасибо еще раз Лидии за возможность обучаться ведической астрологии, которая как раз таки про глубину, про истину, про свет и любовь. И открыла во мне моего восходящего скорпиона очень много людей, очень много родных и близких мне людей говорили мне, что я очень мудрая не по годам, что мне нужно обязательно делиться своей мудростью, помогать другим людям, и мне всегда... Внутри где-то меня очень хотелось, и когда я начала заниматься ведической астрологией, я поняла, что мой путь, мое предназначение как раз-таки в помощи другим людям. И сейчас я уже консультирую, я помогаю очень многим людям и получаю просто колоссальную обратную связь и отдачу, которая наполняет меня еще большим светом и любовью. Если у кого-то сейчас есть сомнения или страхи по поводу того, стоит или не стоит начинать обучение, то я искренне, от всей души рекомендую начинать с базового обучения именно у Лидии. Так вы ответите на многие свои вопросы.